Пропустили первую серию потерявшегося в джакузи. В таком случае смотрите краткое содержание. Че у нас тут? Здравствуй! Я замаскировал свою машину для перемещения между мирами под джакузи. Срань, господня! Да я же новый доктор, кто? Я продумал в ней все, кроме единственной и самой важной функции. Функции возврата домой. Вперед! Робы Шаболды! Что? Робы Шаболды, Игорек! У вас тут есть Робы Шаболды? Да, ты хорошо себя чувствуешь? Ты вроде как с утра хотел отпроситься, говорить, что у тебя свиной гриб. А Half-Life 3, Half-Life 3 выпустили уже? И почему я здесь, а не в джакузи? Ну, знаешь, то, что ты не в джакузи обусловлено целым рядом экономических и социальных причин. Ну, например, потому что честно трудящиеся люди не могут позволить себе джакузи и, ну разве что кредит или, точнее говоря, в ипотеку. Честно трудящиеся люди? Макет ну, честно трудящиеся люди! Ты и я, наверное! 5 через два, с 9 до 5 в офисе, я думаю, это честно? Не, ну, раз в год мы, конечно, можем, знаешь ли? Позволить себе! В Турцию сгонять, животик на солнышке погреть. Мамон! Ты наел себе Мамон, Игорь, ты жирный! Ой, а ты у нас фитоняшка! А это что такое? Почему Эльдар на стене висит? Давно ну ты его называешь? Я бы его все-таки называл его Вальдар Хутуэльч, братвей! Я, кстати, слышал новую песню Тимати. Мой лучший друг это президент Бродвей. Это дичь да какая-то! Меня здесь быть не должно, Игорь. Мне нужно в джакузи, понимаешь? Я буду сериал снимать, сериал для Ютуба про перемещение в параллельные. Я понял, я понял, Юра. Если тебе плохо, нужно отпроситься у Кузьмы Никитича. Ты, кажется, немного чего-то не понимаешь. Ты не можешь просто так уйти, у тебя ипотека и кредит на машину. Тебе нельзя просто так брать и уходить с работы. Ипотека! У меня кредит на машину! Да я не люблю машины! Я все время пьяный! Чуду, да. Юра, совсем поехал! Half-Life 3! Ай, скоро придется ружьем и перестреляет нас тут всех! скорее бы. Кузьма! Кузьма, мне нужна твоя помощь! Юрий! Я, конечно, понимаю, что мы с тобой давние знакомые, и ты у нас лучший менеджер по холодным продажам, но все-таки давай-ка соблюдать субординацию. Я твой начальник. Кузьма Никитич, понимаете, мне бы буквально... Отпроситься! Отпроситься! И что на этот раз у вас, Юрий? Свиной грипп? Это как у вас в прошлый раз была Эбла, а видели на концерте Noise MC и, и в инстаграме фоточки и селфи с ним совместные будто друзья лучшие на концерте Noise MC селфи с Noise MC да пошла ваша вселенная! фальшко нужно скорее попасть в джакузи это мое пальто Дерьмо. Эй! Юраз? Это что, трущит мои карты? Я, я.. Нет времени, все гнисно. Если... Нахер пошел, Где у тебя бухло! Мне нужно в твой джакузи! Хочешь в мой джакузи? Да ты мне постоянно обвиняешь в том, что я обманываю людей, я рекламирую мошеннические схемы, В радиоактивные наушники. Ты три года со мной за руку не здоровался, а теперь ты приходишь хочешь в джакузи мой? Понимаешь, Антон, это мой джакузи, это мои мошеннические схемы, мои наушники. У тебя могло бы быть это все. Я тебе предлагал сняться со мной в качественном контенте, ты мне что сказал? То, что нормальный и уважающийся мужчина не будет снимать себя на видео и выкладывать это на YouTube. Антон, просто знаешь, что ты прав, я не прав, но ты не оставляешь мне выбора, мне придется применить силу. Антон, ты не понимаешь, я путешественник между мирами. Ублюдок. Мне, мне просто нужно взять путь. Больше никогда сюда не возвращать, барванец. Знаешь, Игорь, у меня такое чувство, что я тебя видел в предыдущей жизни. И возможно в предыдущей жизни наши взаимоотношения были. Я, я, я, О, ты... ты уволен! Ты уволен! Я вел себя неподобающе! Такого больше не повторится! Прошу прощения, выслушайте, просто выслушайте меня! Ведь мы же все-таки друзья, я так полагаю, мы ведь долго работаем Мы вместе? слишком долго работаем вместе, Юрий, ты, слишком долго. Я даже уже и не помню, сколько мы здесь работаем. Ну вот! Видите? Значит, мы друзья, а друзья должны помогать друг другу. Понимаете, я это не тот Юра, которого вы знаете. Я прибыл сюда из параллельной вселенной. Ну ты выглядишь один в один, как Юра. И шмотки тоже его. Потому что я это тоже Юра, но, в общем, там очень долго объяснять, но мне правда нужна ваша помощь, мне нужно попасть в джакузи. Антон такой сильный, что у меня никак не получится пройти через него в одиночку. Никогда бы не подумал, что видеоблогеры могут быть такими сильными. чего конечно могут. Видеоблогеры имеют огромное количество свободного времени. Они и в бокс ходят, и в качалочку ходят, они и на мой тай ходят. Естественно, Антон сильный. А чем еще заниматься? Они же видеоблогеры, саморазвитием там всяким занимаются. За это тогда, кстати, не согласился. Мог бы тоже сейчас быть интеллектуальной элитой страны. Интеллектуальной элитой страны видеоблогеры? Че? Че вы несете? Ребята, видеоблогеры, это паразиты. Пока мы здесь сидим с 9 до 5, каждый день поднимая ВВП нашей страны, вставая по утрам и делая одну и ту же работу день за днем, час за час, этих мужчин собирают все сливки, забирают наших женщин, купаются в наших деньгах и в наших джакузи. Мы что, будем терпеть это? Будем позволять этой ютубовской сволочи доминировать над нами? Может быть лучше пойдем и покажем им, кто главный в этой стране? Да! Рабочий класс! Да! Да! Вперед! У меня есть план. Кто там? Это Игорь Кузьма. Юра беги, сволоту ютубскую! А -а -а, Юра, ты его не удержим! Я ну а -а -а. а -а -а. Антон, прости меня пожалуйста, я должен был согласиться с Нярцер к шоу, но пойми, это был не я, а я пришелец из параллельной вселенной. Всё, что я пытаюсь сделать, это попасть домой. Мне нужна твоя помощь. Мне понадобится буквально пять минут в твоём джакузи и немножко алкоголя. Ты простишь меня? Делайте, что хотите. Я уже не злюсь. Отпустите только меня. У тебя есть винцо или что-нибудь такое? Лучшее Спасибо вам, пацаны, вы самые лучшие. Да нет, что. Держи, Юра. О! Благодарю. На таком горючем и улетать как-то весело, радостно. А до тебя в той реальности? Ты так и не сказал? Ну, в моей реальности видеоблогеры это не интеллектуальная элита. Это днище всего интернета. И, кстати, там это моя квартира и мой джакузи. И ты сейчас обратно в этот свой мир? Но, честно говоря, я не уверен. Я могу попасть в любой другой мир. Блин, я же могу попасть в любой другой мир. В мир, где намного Но, блин, хуже. Мир, в мир, где нету женщин. Э, ты знаешь, там на самом деле не так плохо, как кажется. За исключением вполне очевидных недостатков. В общем, я ведь действительно могу попасть в плохой мир. В мир без алкоголя, без Электричество или в мир, где Россия является не интеллектуальной колыбелью всего мира, а сырьевой страной, живущей на доходы из полезных ископаемых. Это было совершенно неуместно. Но подожди, что? Если в твоем мире все блогеры это дно, то тогда оставайся в нашем мире. Я, конечно, до конца еще не уверен, сошел с ума ты или нет. Я еще до конца не уверен, оставлю ли я тебя на работе или нет. Но в нашем мире такого Юры нету. А ты прямо подходишь. Да, все твои друзья. Оставайся с нами. Ну, я, конечно, не видеоблогер в этом мире, но у меня ведь есть знания и опыт, который я получил в своей вселенной. Я смогу Использовать их для того, чтобы определить, какие ролики выкладывать, какие не выкладывать, какие товары рекламировать, какие не рекламировать. И я стану видеоблогером в этой вселенной, где видеоблогеры что-то значат, и они интеллектуальные элита. Они просто тупые клоуны, черт возьми. Друзья, я остаюсь. Сможем. Принять участие в каких-нибудь твоих играх. Это... Это твоя жена, чего? Ответ, а ты. А В что? В своем мире не жена? Чувак, у тебя ребенок как бы еще есть. Вы счастливая, семья я. Ты носишь фотографию своих намотчадцев в своем кошельке. Милая. Это что? Моя жена? Это что, мой сын? Ксюшенька и Илюша. Ну, знаете. На ипотеку я бы еще согласился. Но это! Это, друзья мои! Через край! Так много вселенных. Много миров от этих мыслишек Ты свихнуться готов, вот умчаться, вот бы свалить Туда, где ты круче, где понравится жить Там светлей и трава зеленее Ты успешней, богаче, стройнее И поверь мне, различных вселенных не счесть но ты можешь быть счастлив И там, где ты есть Но ты можешь быть счастлив И там, где ты есть